Сегодня перво и плюсового. То, что я увидел, напоминало либо очень древний любительский фотоаппарат, только без кожаного раструба между корпусом и объективом, либо портативный кинопроектор. Черная металлическая конструкция на подставке с вытянутым пятачком линзой. На кожухе и на подставке были прорезы отдушины, предохраняющие от перегрева. Прибор источал очень знакомый уютный запах. Так пахло в кинотеатрах, нагревшейся пленкой и кулисной пылью. Михаил Елизаров, мультики. Здравствуйте, уважаемые зрители. Скажите, разве иногда вы не признаетесь сами себе в том, Какого размера места в глубинах памяти вашего сердечного мозга до сих пор занимает выполненная в нежных бледно-голубых тонах из токсичного полиэтилена, еще хранящие следы прикуса ваших молочных зубов кукла-то потушка? Или довольно чисто граненый стакан, в который льется соблазнительно желтая жидкость из автомата для дозирования газированной воды, или хриплые шумы. Словно из другой галактики, пробивающейся через терни звуковых помех приемника спидола 231 и отдаленно напоминающие искомые напевы. «Родина щедро поила меня березовым соком». А сигареты друг. А пятачок в метро. Память спинного мозга, как навязчивая, но добрая муха, по-прежнему оставляет нам счастливую возможность не избавляться от этих томительно прекрасных предметов. Словно так ни разу и не сложившийся до конца правильно кубик великого венгерца Рубика, мы перебираем их в воспоминаниях снова и снова. Итак, дорогие зрители, как вы, наверное, уже догадались, речь в сегодняшней колбе времени, которую буду вести я, любимый пасынок космической буйволицы Сергей Кагадеев пойдет о забытых и ушедших в небытие предметах советской эпохи. Но вначале подведем итоги прошлой программы, посвященной выбору лучшей советской песни о войне. Вот как распределились места по итогам вашего голосования. Пятерку лучших песен о войне замыкает на безымянной высоте в пронзительном исполнении Юрия Гуляева. Четвертое место заняла песня Владимира Высоцкого «Тот, который не стрелял». На третьем месте приземлились «Великие журавли», созданные по стихотворению Расула Гамзатова. Серебро досталось еще одной военной песни Высоцкая «Братским могилам». И, наконец, лучшей песней о войне, по мнению зрителей «Колбы времени», стала «Бессмертная священная война». Именно стикер с названием песни «Священная война» мы и помещаем в «Колбу времени». а теперь, думается, мне настала пора вернуться к теме нашей сегодняшней передачи. Итак, я приглашаю жителей страны развитого путинизма, преданных и подданных Большого Медведя, с изумлением и восхищением начать созерцание столь архаичных и в то же время столь трогательных и берущих за оба сердца предметов советского быта. Если вы вспомните что-то свое из забытых вещей советской эпохи, звоните нам по телефону прямого эфира. 969 2211 или по скайпу, адрес которого вы будете видеть в течение всей программы на своих экранах. В качестве завязки я предлагаю вам уникальные документальные кадры, найденные на борту корабля пришельцев с Южной Окраины, созвездия БК. Корабль посетил территорию Советского Союза в 1984 году, но при обратном старте был сбит ракетой наших северокорейских друзей. На этих кадрах запечатлено детальное исследование пришельцами похищенного ими московского пионера. Давайте их посмотрим. Итак, сюжет номер один. Форма школьная для мальчика. В мое время, а своим костюмом вы представляете именно мое время, действительно, все мальчики обязаны были носить школьную форму, которая состояла из пиджачка. А вам известно, что такое пиджачок? Представляю. А на вас разве пиджачок? Совершенно очевидно, что это шили сейчас. И притом люди, которые не имеют никакого понятия о том, что было сто лет назад. А вот бутылки, верно, тогда именно такие были. стеклянные для молока и молочных продуктов. Бутылка молочная обыкновенная. Да, кадры говорят сами за себя. Дальнейшую судьбу пионера выяснить не удалось. Но нас, разумеется, интересует вовсе не это, а уникальный набор бытовых артефактов, которыми был оснащен мальчик. В частности, уникальное средство для переноски вещей и продуктов, известное под названием «авоська». Название это является производным от слова «авось». То есть, если в заводском магазине в обеденный перерыв вдруг выбросит какой-нибудь дефицит, скажем, партию банок болгарского леча, то, мгновенно, вытащив всей предметы из кармана пальто или дамской сумочки, нужно было быстрее брать магазин на абордаж. Авось что-нибудь перепадет. Авоська, между прочим, выдерживала до 10 килограмм веса. При ближайшем рассмотрении становится очевидным, что здесь мы имеем дело ни с чем иным, кроме как со старинным русским приспособлением для добычи рыбы – неводом. Соответственно, к одним из первых упоминаний о войске в литературе можно смело отнести стихотворение замечательного русского поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». Если вы вспомнили что-то свое из забытых вещей советской эпохи, звоните нам по телефону прямого эфира 969-2211 или по скайпу. Адрес которого, вы, надеюсь, видите на своих жидкокристаллических экранах. А теперь перейдем от содержимого гастрономов и бокалей к духовной пище. Ведь не только увесистая, килограммовое содержимое авоськи интересовало советского человека. Его неудержимое влекло к прекрасному, к искусству. Отличным способом объединить прекрасное с полезным стали открытки с фотографиями звезд советского экрана. Поставив их в нехитрую рамочку на стол, можно было, открыв шпроты и наполнив граненый стакан густым кефиром, любоваться строгими, одухотворенными лицами любимых артистов. Сюжет номер два. «Счеты» — древнейшее изобретение человечества. В Советском Союзе счеты заменяли компьютер, по счетам в школе изучали арифметику, а работники советской торговли совершали сложные комбинации в свою пользу, оставляя забредшего со своей авоськой в магазин гражданина без немного большего количества денежных знаков, которые он рассчитывал потратить. «Я не знаю, как это сделать!» «Но товарищи из ЦК, уберите Ленина из денег, так цена его высока. Ленин самое чистое деяние, он не должен быть замутнен. Уберите Ленина из денег, он для сердца и для знамен». Как вы, может быть, знаете, этому истошному, рвущемуся из самой глубины души воплю поэта Вознесенского вняли в 1992 году избавив нетленный образ Владимира Ильича от излишней мещанской меркантильности. А пока в тучные застойные годы, сажав в кармане заветные бумажки со светлым образом вождя революции, советский человек устремлялся в радиотовары за продукцией Харьковского машиностроительного завода «ФЭД». Аббревиатура эта расшифровалась как «Феликс Эдмундович Дзержинский». То есть... Сдав продавцу чуть-чуть Владимира Ильича, можно было получить на руки немного Феликса Идмундовича. Встреча друзей партийцев происходила обычно в момент получения гражданином квартальной премии, позволявшей ему приобрести что-нибудь из федовских сокровищ. Завод начал свою работу в 1927 году на базе детской колонии которая как раз и носила гордое имя Феликса Эдмундовича, а возглавлял ее знаменитый педагог, правильно, Макаренко. Сначала Макаренко не знал точно, что будет выпускать завод, и предложил сидящим в колонии детям выбрать, что им интереснее производить – елочные игрушки или технику. Слово «камера» оказалось им ближе. Созданные 55 лет назад мастерские при детской колонии имени Дзержинского, основанной известным педагогом и писателем Макаренко, превратились ныне в крупное машиностроительное объединение. Сегодня с конвейеров предприятия сходит техника, которая удовлетворяет запросы взыскательных любителей и профессионалов. У новой камеры fet 35 широкие возможности для работы как в автоматическом, так и ручном режимах. От предшественников ее отличает специальная оптика, надежный экспонометр, современный внешний вид. ФЭТ-35 сохраняет высокие эксплуатационные качества в различных климатических условиях. В настоящее время мы выпускаем 5 моделей фотоаппаратов. Все они отмечены государственным знаком качества. Диапроектор Этюд 2 s отмечен также государственным, качество, государственным знаком качества. И по своим техническим характеристикам он намного превосходит все существующие модели портативных диапроекторов. Вот, кстати, упомянутый производственником диапроектор. Отыскать мультфильм по названию в напечатанной в еженедельной советской прессе-телепрограмме было практически невозможно. Скупые газетные строчки монотонно указывали. 10.00. Мультфильм. Что именно это был за мультфильм, можно было узнать, лишь дождавшись заветного часа. В большинстве случаев детей ждало разочарование. Вместо популярного и энергичного «Ну, погоди!» или «На худой конец чебурашки» малышам отгружали очередной кукольный продукт таджик-фильма о ненавоносимо унылой дружбе между цыпленком, осленком и деревенским мальчиком. Спасением и путем к анимационной свободе для советских детей стал этот удивительный прибор. Для счастья нужно было проделать минимальный набор шагов. Первое. С помощью кнопок или изоленты укрепить на стене комнаты вымоленную у мамы белую наволочку. Второе плотно зашторить окна. Третье – заправить пленку в диапроектор. Четвертое – включить его в розетку. И сеанс начался. Диафильмы дали советским детям главное – свободу выбора. Диапроектор был почти что кинозал. Даже в чем-то лучше кино, потому что в любой момент ребенок мог посмотреть то, что захочет. С ассортиментом проблем не было. Практически все любимые и лучшие мультфильмы были переделаны в диафильмы. Ну, а если направить стереоскоп на луч света, то можно насладиться объемным изображением сухумского обезьянника. Говоря современным языком, поглядеть на обезьян в 3D-формате. Что еще нужно для счастья? Я напоминаю вам, что если вы владеете тайным знанием забытых вещей СССР, вы должны немедленно позвонить пасанку космической буйволицы по телефону прямого эфира, 969-2211. И вот мне говорят, что у нас есть звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый... Добрый день. Скажите, откуда вы и представьтесь. Я из Петербурга, Елена Ивановна, которая уже далеко за 80. Ой, приятно, что вы нам звоните в столь поздно сейчас. Да. Я вам хочу о 30-х годах напомнить. О, было бы здорово, мы тогда не жили. Да, и, и тогда, наверное, не видели шедевров советского, так сказать, ну, кухонного потребления. Ага. Ни одна семья не могла обойтись без этого предмета. Сейчас я Они попробую стали... угадать. Вы имеете в виду примус? Эм, и керосинку выбирайте, что вам больше нравится. Ага. Ну да, да. Перевернее, это... что вы меньше всего знаете. Ну да, наверное, ну не знаю, вам наверное виднее. Что вас ваше сердце больше греет, примус или керосинка? Нет, керосинка, потому что она не только позволяла готовить, но и обогревала нас. Ну, значит... А примус только для стрижения. А, ну тогда безусловно керосинка. Да, хорошо. Вот, я просто хочу сказать, что я тоже родом из э, Петербурга-Ленинграда, и более того, я даже застал жизнь в коммунальных квартирах ленинградских. Ну, вам повезло. Да. Вы могли пользоваться электричеством или газом. Да, это керосинок у нас не было. Спасибо вам большое, вот интересный артефакт 30-х годов, керосинка, без которой ни один человек не мог обойтись, чтобы обогреться или приготовить себе нехитрую еду. Не знаю, что тогда можно было приготовить. Но прогресс неумолим, и поэтому со временем э, советские люди... Э, свои аппетиты уже как-то расширяли. И не только кассетники и диапроекторы грели истосковавшуюся по новинкам техники душу советского обывателя. В конце 70-х первую строчку хит-парада потребителя на довольно продолжительное время занял прибор под любопытным названием то музыка Московское производственное объединение ⁇ Темп ⁇ выпускает сегодня в год около 200 тысяч цветных телевизоров. Модель C280 принадлежит к новому поколению. Ее особенность ⁇ применение микросхем, изменение блока питания. В результате значительно уменьшилась потребляемая мощность, вес, возросла надежность. А вот так выглядит темп в сувенирном исполнении. Он представляет собой цветомузыкальное устройство. При работе от собственного приемника или другого внешнего источника музыки на экране меняется цветовая палитра. Этому же объединению принадлежит целая серия переносных радиоприемников. Среди двух диапазонных, тех, что удобно брать с собой в дорогу, самой последней моделью является «Сокол-407». Его вес всего 350 граммов. Работает на длинных и коротких волнах. «Сокол-109» – магнитола высшей категории качества. Представляет собой комбинацию четырехдиапазонного приемника и кассетного магнитофона. Все изделия поступят в продажу в начале этого года. И у нас есть еще один дозвонившийся. Леонид из Одессы. Да, Ле... добрый день. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Спасибо большое. Прежде всего, спасибо за возможность. Во-вторых, хочу сказать, у меня до сих пор есть радиоприемник 6Н1, то ли 1934-го, то ли 1937 года выпуска, оставшийся от отца. Самое приятное, что он до сих пор работает, и я помню, как в детстве мы слушали не только «Голос Америки», но даже наши радиостанции, которые работали с Антарктидой. Ага, скажите, а это приемник отечественный, да? Отечественный, отечественный 6 да. 1 да. А Он еще называется детали... радиоприемная Вы... станция. Вы не пытались Вы... его вскрыть, посмотреть, какие там детали, наши ну, или не наши? Э все абсолютно наше. Единственное, что вместо выпрямителя, я там поставил значит, диодную пару, потому что таких уже ламп нет для того, чтобы он работал. Но учитывая, что у меня шестой разряд больше лампчика, я могу сказать, что он будет работать еще очень долго. Это здорово. Но ну вот, Леонид, мне бы хотелось вам напомнить, что мы говорим не только вот о старых вещах, о раритетах, да, фактически, антиквариате. Я думаю, за этот приемник можно выручить немало денег сейчас. Чтобы вы... Ну, по какому исчезнувшему предмету советского быта у вас э, болит душа. Чего вам не хватает? Что Честно мы можем говоря, подать нет, космической я... боеволице? Спасибо. Честно говоря, мне не хватает того чувства солидарности, которое было у нас, когда мы были, скажем так, гражданами Советского Союза. А как вы можете это чувство солидарности материализовать? Может быть, мы пользовались все одним каким-то, ну, или желали пользоваться каким-нибудь одним предметом, не знаю, каким-нибудь модным катушечным магнитофоном, или цветным телевизором, или еще чем-нибудь. Вот подумайте, вот, закройте на секунду глаза, посчитайте до трех, и какой первый придет в голову вам прибор, предмет из того времени? Не могу... с 30-х годов, а из вашей юности, детства Из моей юности, я 50 -го года Поэтому из моей юности Это э, магнитофон Днепр-12Н И катушки с Высоцким О, Это отлично. было единственное все Все для, для нас тогда Спа Спасибо вам большое, Леонид И, так сказать, у нас есть Тут рояль в кустах, не совсем рояль А точнее Магнитофон, и он, кстати, катушечный Правда, называется он Эльфа-201 Стерео. Посмотрим, работает он или нет. Руба. Да, работает. Но какая-то странная тут музыка записана. В общем, это не Высоцкий. И тем не менее, вот совершенно... Изумительный артефакт, с которым связаны многие теплые душевные воспоминания. У многих людей Советского Союза это, конечно же, вот эти потрепанные, плохо работающие магнитофоны с бобинами, на которых все очень плохо записывалось, еще хуже воспроизводилось. Для того, чтобы хорошо воспроизводилось, нужно было чистить головку, потом укреплять каким-то образом пленку, чтобы она лучше прижималась при помощи специальных спичек, зубочисток и прочего барахла. Вот, но тем не менее, работает. Вот, напоминаю вам, телефон прямого эфира 969-2211 и скайп. Скайп – это уже современное, так сказать, средство связи. К тому же, значительно более дешевое, чем телефон из других городов. Так что давайте, давайте, друзья, звоните. А вот и есть звонок, здравствуйте. Добрый день, вечер, вернее уже. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста, откуда вы звоните? Со славного города Одессы, Дмитрий меня О, сегодня Одесса нам звонит, прекрасно. Да. А как у вас с погодой? Чтобы... Как у нас с погодой? Вы знаете, очень хочется на море, но сейчас уже поздновато. А. Ну... Но если день не окунуться, то... В общем, можно спечься на самом деле. Отлично. В Москве сегодня тоже плюс 24. Это нетипично. Поздравляю. поздравляю Спасибо. За то. Ну, ладно, давайте, по Чтобы сути, я, говорить. Кто бы хотел видеть в колбе времени, и особенно у вас в руках бы сейчас. Вспомните такую... Да-да. Алло, я слушаю вас. Алло, добрый день. Я хотел бы в программе участвовать. Я попал к вам? Вот у нас, к сожалению, исчез Дмитрий а кто еще сейчас на связи? Я Алексей. Да, Алексей, здравствуйте. Откуда вы? Здравствуйте, я Москвич. Очень приятно, Алексей. Внимательно вас слушаю. Что бы вы хотели положить в нашу колбу времени? Ну вот, я не знаю, насколько это артефакт, но мне кажется, это печатная машинка. Ну, безусловно, раз она у нас тут находится. Прекрасно. Это еще один рояль в кустах. У нас нет про нее сюжета, но, может быть, вы расскажете, почему, по какой причине именно печатную машинку? Возможно, возможно наш э, зритель, писатель или журналист или его родители имели отношение к печатной продукции. Про печатные машинки тоже стоит поговорить. Для тех, кто не знает, раньше любая, э, любой механизм, который мог копировать или э, каким-то образом на нем можно было набрать текст, обязан был быть зарегистрирован в специальных органах госбезопасности. На предмет, если вдруг какой-нибудь враг решил напечатать, предположим, вот на этой печатной машинке прокламацию, то довольно быстро специальные обученные агенты узнавали по уникальным вот этим отпечатком буковок, который уникальны, как и отпечатки пальцев. Можно было быстренько приехать на квартиру и накрыть мерзавца. Вот такой был порядок. Запретный плод сладок. Твердо усвоивший эту фразу обыватель на партсобраниях, вроде бы соглашаясь с установками сверху о том, что Запад уже практически до конца разложился, как ворона на сыр, кидался на любой товар с яркой этикеткой и надписями на американском языке. Кока-кола, бубльгум, Барлборо. да даже любой маломальский приличный восточноевропейский бренд волчно жаждущих фермы глазах и душах наших людей, все это было на добрую сотню тысяч световых лет качественнее и понтовее, чем любой советский аналог. Но был один продукт, которым СССР по праву мог гордиться, не посматривая своей растерянно-оправдательной физиономией в сторону пышущей буйством вкусовых соблазнов за границей. Продукт этот – советское мороженое. Одни специалисты оценивают жаркие московские дни в градусах и баллах Другие, что не менее точно, измеряют силу зноя еще и цистернами выпитой воды и тоннами съеденного. Вот сколько видов его выпускает один только восьмой столичный хладокомбинат Тут и, скажем так, ветеран нашей промышленности сливочный пломбир Изобретение последних лет щелкунчик, чебурашка и олимпийское эскимо в производстве мороженого применяются только самые натуральные продукты. Именно нашего мороженого. Да, слатеническое мороженое. Здесь и всевозможные молочные продукты. Это различные наполнители добавки. Ну, например, плоды, ягоды, шоколад, орехи, какао, кофе и так далее. Четыре с половиной килограмм мороженого считается съедает в год житель Москвы. Чуть меньше ленинградец. И представьте, в Воркуте. Но сейчас, когда нам так помогают гости Олимпиады, статистика наверняка даст более высокие цифры. Да, нам помогали гости Олимпиады, и в ближайшем будущем тоже помогут. И нам дозвонилась Лариса из Москвы. Здравствуйте, Лариса, вы в прямом эфире. Добрый Внимательно вечер. слушаю вас. Добрый вечер. Я хотела сказать, что после войны, когда я родилась, я родилась в 1945 году, угу. независимо от благосостояния семей, я уверена, что эти три предмета, которые я назову, были в любой семье. Прекрасно. Это оранжевый, шелковый, абажур с бахромой. Поскольку были радиоприемники изъяты во время войны, значит, черный тарелка, громко говоря, и патефон. Такая. И патефон, да? Да. Понятно, прекрасно. Все это будет поставлено на голосование. И, наконец-то, нам дозвонились по скайпу. Здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте. Представьтесь, здравствуйте. откуда вы? Меня зовут Андрей, я из Полтавы. Здравствуйте, а меня зовут Сергей. И я, я в Москве вижу вас прекрасно. Здравствуйте. Итак, здравствуйте. слушаю вас. Ну что ж, меня очень... Яркие воспоминания из прошлого – это виниловые пластинки. Прекрасно. я подсадил меня очень сильно на рок, дипеопл, рейнбоу. И все это мы слушали на виниле. Это была большая редкость, конечно, хорошие качества. У меня вопрос. А где же вы брали дипеопл, что вы там, рейнбоу, лидзеппелин? Ведь советская промышленность таких пластиночек не выпускала. Ну, уже в 80-х годах мы видели, как бы лицензионные, ну, там а, какие-то да, а это... это уже с перестройкой. А до да. а, а, да. этого, конечно, все через перекупщика, по большим да, целям. Да, да. Но... И меня, конечно, тоже это очень все греет, потому что я был коллекционером пластинок и ходил на черные рынки, обменивать, покупать. Нас разгоняла милиция. Вот. И тогда, помните, была еще э, такая привычка давать пластинки записывать. Их записывали на катушечные магнитофоны. А, да, и да, некоторые, некоторые особо предприимчивые люди давали записывать за деньги. Я помню, 2 рубля стоило записать э, новую какую-то свеженькую пластинку. Ту, которая постарше, то по рублю можно было договориться. И еще еще пластинки, пластинки были запечатаны там, идеальный, с песочком, песком, называли такой хруст характерный от иглы. чи чи Вот. И... Спасибо, Спасибо вам большое. Очень удачное замечание. Но мы продолжаем вашу, нашу программу. Голосуйте. Ну вот, много у нас звонков. И по скайпу мы тоже начали уже связываться. Но мы продолжаем нашу программу И что же я вижу что я сейчас вижу я гляжу туда в прошлое я вижу что прошлое подернуто завесой табачного дыма самых разных цветов и оттенков да точно тогда курили много и везде курила вся огромная держава курила родина курила страна победитель Курил Штирлиц благодаря верной службе Родины, лишенной нормальной половой жизни, засекреченной от врага женой. Словом, курили все. Сигареты в Советском Союзе делились на два вида – с фильтром и без фильтра. Когда появились сигареты с фильтром, привыкший к обману народ, их принял в штыки. Поговаривали даже, что из-за новомодного изобретения может развиться рак губы. Но локомотив инновации был неостановим, и со временем любимыми сигаретами советчан стали фильтрованные продукты фабрики «Булгар-табак». Поскольку братья-болгары не особенно заботились о содержимом дымящихся палочек, перед употреблением их следовало просушить на батарее и исследовать на предмет посторонних негорючих включений. Относительно качественные сигареты появились после великой случки летательных аппаратов «Союза» и «Аполлона». Это первый совместный с американцами продукт сигареты «Союз Аполлон», моментально ставший бестселлером в табачких, табачных ларьках СССР. Вокруг табачных ларьков тогда, кажется, вообще вертелся весь мир. А так как я бросил курить, каждый просил у меня сувенир, так я на «Союз Аполлон» Расписывался. И каждому давал. А -а -а. Так Хорошо, я вас как бы прославляю каждодневно. Здравствуйте. Дайте, пожалуйста, мне Беломор. Беломора нет. Ну, что у вас есть? Дайте тогда сигареты друг. Пожалуйста, 30 копеек. Вы что курите? Сигареты друг. Да-да, сигареты друг. Собака на этикетке 30 копеек. Вообще-то я кури беломор, но беломора не было. Беломора не было, это вы верно заметили, поэтому он и купил сигареты друг. И вот к нам опять дозвонились по скайпу. Здравствуйте, представьтесь, Здравствуйте, пожалуйста. меня зовут Иван, я представляю город Снежногорск, Мурманская область. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы тоже с ну, севера. Я, я бы хотел вспомнить один такой предмет, который был практически во всех семьях, особенно где было жарко. Это сифон. Ой, вы прям читаете мысли и ход нашей программы. Почему именно про сифон вы хотите поговорить? Ну, потому что, во-первых, с сифоном связано то, что называется газированная вода, ну, практически она называлась бесплатной. А это сифону, важно, да. практически везде, в том числе в аптеке Шиповник. А, да, было такое дело. Что ж, ну мы э, вернемся к обсуждению сифона сегодня. Я бы хотел вам задать вопрос, относящийся к предыдущему сюжету. Вам не кажется странным, э, что в советское время сигареты имели такое своеобразное название «друг»? Друг? Сигареты – друг кто, человека. Кто, наверное, кто придумал название этим сигаретам? Очень любил животных, потому что, насколько я помню, на пачке сигарет «Друг» была нарисована собака. То есть, курящаяся собака. Тогда должна была быть нарисована собака с курочком во рту. Наверное. Спасибо, спасибо вам, спасибо. спасибо большое за сифон. Я еще покажу вам, что можно сделать с сифоном. Вот, выкурив сигаретку, очень хорошо запить дозу никотина стаканом H2O, щедро насыщенного co 2 и слегка сдобренного подкрашенной глюкозой. О важности газированной воды для молодого государства рабочих и крестьян говорит и тот факт, что первый автомат для ее потребления, или как он тогда назывался, сатуратор, был установлен в буфете Смольного в 1932 году, незадолго до убийства Кирова. После этого вид автоматов вместе со страной претерпевал разнообразные изменения, пока в начале 60-х не приобрел форму, так хорошо знакомую нам по бессмертным советским комедиям. У тебя, да. такой медит. Ну-ка, вот, полный карман. <смех> Если я тут возьму три копейки, не будет рубля. А у меня с ним полный рубль. Ясно. А зачем тебе рубль? Солить, что ли? <смех> впрок. <смех> Думаешь, я пить хочу? Нет, тоже впрок. Если отведать газированной воды можно было на каждом углу, то попробовать газированную водку в домашних условиях можно было только при помощи этого любопытного прибора, о котором мы говорили несколько минут назад. Он называется сифон. Для начала объясню, зачем газировать водку. Дело в том, что у советских людей было не так мало-много денег, чтобы много водки, а водки хотелось пить много. Так вот этот вот предмет помогал выходить из этой сложной ситуации. Дело в том, что алкоголь газированный усваивается быстрее и лучше, чем алкоголь крепкий, негазированный. Поэтому, если заполнить вот эту колбу водкой и при помощи Сжатого co 2 Насытить ее углекислым газом То водки нужно было Значительно меньше, нежели Той же самой водки, но не газированной И люди газировали водку Пили И пьянели Со значительно меньшего количества Алкоголя, чем Без газированной водки Точно так же поступали С дешевым вином типа Эрети изготавливая домашнее шампанское. Заливали вино, заполняли его углекислым газом и пили шипучку кислую, но, видимо, ничего другого не оставалось. Вот, и к нам опять присоединился Skype. Здравствуйте. Игорь, я это, насколько понял, со мной Да-да, а? это с вами. Это Харьков Игорь. По поводу сифона, очень неплохо было перев... в нем пивко залить. Тоже. А, и пивко пивко тоже, тоже было... лучше шибало, да, по шарам? Вот еще, вот такая была раньше, вот стаканчик такой, он с 5-6 секций состоял. А, да, такой, который складывался, было удобно всегда. было носить даже это вот с нагрудном карманчике. То есть, тяпнул, а потом посмотрел, нормально выгляжу, можно домой или лучше не надо. Пусть неплохая штучка была. И это самое, я не знаю, ну, как бы в вино входит, как бы можно положить туда. Вот сейчас я не знаю, ностальгия, допустим, по золотой осени Армийской долине. Это же были хоть натуральные вина. да. Да. Хоть, хоть и, у, бы, у, у нас была и программа, посвященная, посвященная вот, вот, а, настоящим винам, и мы как даже отправили напиток, буйволицы. Очень, очень. А сейчас этого ничего нет. Хорошо, я но мы кладем, комнаты. соответственно, на голосование я стаканчик. Я я стаканчик. Я спасибо, что наполнили. Очень интересное. Что авось как... Спасибо, спасибо. Вот. Прекрасно, что вы нам звоните. И по скайпу, и не пока спайпу. Но программа идет своим чередом. И дальше речь пойдет о другом странно популярном продукте времен развитого социализма, смысл которого может быть понятен, наверное, только тем, кто пьет газированную водку. Это переводные картинки. Напомню вам, телефон прямого эфира, если вы его забыли, 969-2211. Или Skype, который вы, наверное, уже выучили. Если увлечение переводными картинками было еще относительно безопасным занятием, если вы, конечно, не клеите на холодильник жену Динарида, то невероятно популярная привычка выжигать на фанере героев мультфильмов и того же Дина Рида, никак нельзя отнести к области безобидных разновидностей досуга. Если вы обратите внимание на особенности конструкции этого знаменательного приспособления, то в голову сами собой закрадываются предположения о его истинном предназначении, возможно, связанном с выжиганием мебели, квартир, домов, а также азисов на теле сверстников и братьев наших меньших. Теперь в наше благоустроенное, удобно буржуазное время, трудно даже предположить, что родители оставляли своих бесценных несовершеннолетних детей одних наедине с этим раскаленным монстром. И нам опять звонят по скайпу. Алло, здравствуйте! Вот, вот я, я вижу, вижу артефакт, на фоне которого вы сидите, это настенный ковер, дефицит а времен Советского Союза. Но я хотел другого. А другого можно? А представьтесь, представьтесь сначала. сначала. И не один из Еще, Еще раз, раз. просто. И не один из ага. Можно говорить? К сожалению, ничего не слышу. Ничего. У нас тем временем есть звонок из Еревана. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Виктория. Виктория. Вы из Еревана, правильно? Да, да, я из Еревана. Я хотела бы вам напомнить о такой вещи. О такой... Да, да, я вас слышу. Которую, значит, будучи учениками, наверное, мы все таскали в школу. Чернильница. Чернильница. Да Для чернил. И, соответственно, для чернильницы нужна была перьевая да. ручка. Спасибо вам большое. Спасибо. Несомненно, э, несомненный артефакт и атрибут. Для тех, кто не знает, что такое чернильница, э, не проливайка. Не знаю, каким образом она не проливалась, но факт тот же чернил, которые туда наливались. Они почему-то не проливались, такая была конструкция. Так вот, раньше на, э, всех, э, во всех учреждениях все заявления можно было писать только перьевой ручкой. Это такая палочка, на конце которой такое металлическое перо, которым можно было выколоть глаз или пораниться просто. Чаще всего эти э, перья, они рвали просто бумагу, но... К сожалению, телеграмму можно было написать только этой уродливой ручкой на ужасном бланке. Вот, так что мы обязательно поместим э, перьевую ручку и чернильницу не проливайку на голосование э, как кандидат на, на благосклонность буйволицы. У нас есть скайп. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Борис. Борис, откуда вы? Откуда? Запорожье. Запорожье, здравствуйте. Я хотел бы предложить следующий фотографию. Плохо слышу вас. Что вы хотели предложить? Может быть, после того, как Skype продался Microsoft, то он будет получше, но пока как-то у нас не получается особенно разговаривать, почему-то не очень хорошо. Старайтесь, может, звонить 969-2211 и рассказать о своих пристрастиях, о чем напоминает вам ваше сердце. Чего вам не хватает в этой сытой. Жизни, в которой есть все. А теперь я перехожу к венцу нашей программы. Так случилось, некого спросить. И луна не светит, так висит. Я последних строчек не хочу. Можно? Я за чувство помолчу. Кубик-рубик попадает в руки, кубик-рубик. Я бегу от скуки. Кубик рубик в руки попадает. Кубик руки, кубик рубик, сердце не спасает. Кубик рубик, кубик, рубик. Кубик, рубик, кубик, рубик. Кубик, рубик, кубик, рубик. Кубик. Всякие такие изобретения, подобные кубика рубика. Несомненно, стимулирует мышление других в этом направлении. Все было как принято на соревнованиях. Прозвучал гонг, побежала стрелка секундомера, и начался конкурс самых умелых в Москве сборщиков удивительного, увлекательного, непослушного кубика Рубика. За сколько вы можете собрать игрушку? Мировой рекорд – 23 секунды. Но те, кто пришел на венгерскую выставку на ВДНХ попытать счастья, может быть, и не показали рекордного времени. Сказывалось волнение. Ведь председатель жюри, доцент Будапешского института прикладного и изобразительного искусства, сам Эрнио Рубик. Кубик Рубик. У нас есть скайп. Да, вот тот самый человек, который у нас сорвался. Алло, да. Да, я хотел бы предложить следующее. Книжную полку или же книжный шкаф? А Учитывая то, что сейчас читают больше, меньше, чем раньше читали, то скоро, возможно, такая ситуация будет. А давайте, чтобы чтобы э, не захламлять, может быть, ну, слишком большая э, конструкция книжный шкаф, я, я бы сказал э, ну, точечно как-то. Еще раз, подожди. Пусть будет, будет книжная полка. Книжная полка, а может быть, мы лучше положим туда книгу купленную на макулатуру помните такие были макулатурные а, ну, книги за 20 килограмм макулатуры вы получаете книгу александра Дюма, три мушкетера или луи бусинара или, или Голсуорси. ну а книги надо вспомнить конечно. да, да. давайте, давайте положим, положим макулатурную книгу Догласен. спасибо Слушайте вам большое. большое спасибо, спасибо. За что? За что? теперь у нас есть телефонный звонок слушаем вас внимательно добрый вечер здравствуйте Екатеринбург вас беспокоит, меня Игорь зовут. Вы нас не беспокоите, мы рады вашему звонку. И, если вы помните, была такая игра, электроника называлась, где волк ловил... Яйца. Яйца, Урина, да, прекрасно. Да, была такая, да. чудесно, чудесно, хорошее напоминание. Вот, это мы тоже обязательно разместим на нашем сайте. И еще звонок. Звонок сорвался. Ну, вы видели, что произошло с кубиком Рубика. Я вам честно признаюсь, что я ни разу не собрал его. Поэтому некоторым особо неуравновешенным поклонникам этого изобретения после многочасовых неудачных попыток собрать кубик Рубик требовалась неотложная медицинская помощь. Вызвать ее соседи или домочаться могли бесплатно. Из любого телефона автомата которые располагались на улицах в шаговой доступности. У многих в запасе были двухкопеечные монеты на веревочке, которые осторожно вытаскивались из прорези после звонка. Исчезли, исчезли телефоны-автоматы за две копейки с наших улиц. Более того, было такое понятие, двухкопеечная монета называлась «двушка». И м -м, часто можно было услышать на улице, у вас не будет «двушки». И все понимали, о чем речь. А представляете, вы сейчас идете по Москве, и к вам подходит человек и спрашивает, у вас есть «двушка». О чем вы думаете? Вы подумаете, что человек спрашивает вас: есть ли у вас двухкомнатная квартира? А все не так. Вот если вспоминать улицы советских городов, то помимо телефонных автоматов, автоматов с газ водой. Были такие, знаете, стенды, которые сейчас э, украшают чаще всего Стас Михайлов и Елена Ваенга. А тогда на таких вот счетах висели газеты. Или, например, э, расписание всех кинотеатров города. И люди, люди стояли и читали газеты. Вечернюю Москву, например. У нас есть звонок по скайпу. Здравствуйте. Добрый день. О, на, на фоне карты мира. Здравствуйте. Ну, это обычное рабочее место. Ага. Откуда вы и как, как вас зовут? зовут? Ну, теперь мы на семьи. Я вам звоню. О, он опять такой то очень сильный, да? Я вам звонил относительно 6. Относительно, относительно чего опять не слышу вас. Смотри, я говорю относительно 6N1 радиоприемника. А, да, да, да. И относительно монитофона... Днепро, Днепро 12Н. Вы, Вы нам, нам звонили, звонили, а теперь по скайпу звоните. Ну, да? ну, конечно. А, прекрасно. Хочу вам сказать, что я хочу напомнить вам еще один момент ностальгический, который, наверное, будет всем приятен. Ага. Если помните, в аптеках продавались две вещи, которые, вернее, две, э, два продукта, которые были очень-очень популярны у нас э, в нашем детстве и юности. Во-первых, это гематоген. Правильно угадали. И второе, витамин С с глюкозой. Прекрасно, <рекрасно> спасибо. Вы сегодня нам оказываете просто неоценимую услугу. Вы такие настоящие, которые реально упустили мои вещи из виду, но тем не менее сердце мое помнит и круглые таблеточки с витамином С, и коричневые батончики, изготовленные из бычьей крови, который назывался гематоген. Так, и мы можем, наверное, принять еще один звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. А звоночек у нас сорвался. А нет, есть звоночек. Нам дозвонилась Елена из Москвы. Здравствуйте, Елена. Алло. Да. Сергей. Да, здравствуйте. Добрый день. Вот только что навеяли вы меня с вами упоминанием о газетных счетах. Воспоминания об афишах Которые рисовали художники да, у каждого При каждом кинотеатре да, Был свой художник, да, свой художник который... И он изображал артистов В меру своих способностей да. Да, да, Это было чудесное Я считаю, что направление в искусстве Отдельный примитивизм Примитивизм да, да. В основном туда, конечно, шли художники-алкоголики. Это, поэтому... это чудесное племя само по себе и чудесные произведения, которые они... Согласен, согласен. Вот Сейчас такого не уже хватает, нет, да, к сожалению. Спасибо вам, спасибо. Вот, чудесное замечание. Я бы сказал, на уровне высокого искусства. Итак, предполагается положить в колбу нашего нашу, так сказать, колбу времени Следующие забытые артефакты Советской эпохи Авоська Диапроектор Кубик Рубика Автоматы для газированной воды Пятачок в метро Фотоаппараты фетсмена Сифон для газированной воды Печатная машинка Деньги с Лениным Переводные картинки Пистоны Советские игровые автоматы, открытки с актерами советского кино, выжигатель по дереву, деревянные счеты, катушечные кассетные магнитофоны, керосиновая лампа, радиоприемник 6М1, чувство солидарности, магнитофон Днепр, виниловые пластинки, чернильница и перьевая ручка, книга, купленная за 20 кг макулатуру, электронная игра «Ну погоди». Огромное количество. Огромное количество. И э, еще мы добавляем сюда афиши от Елены. Афиши, написанные художниками-алкоголиками при кинотеатрах. Вот. И э, вот эти стенды с газетами, которые стояли вдоль широких проспектов. Вот. Керосинку еще, да, керосинку. Итак, кто вот из этих всех артефактов займет свою нишу в нашей колбе, мы узнаем в пятницу, 27 мая, ровно в 22 часа. В течение недели у вас есть возможность голосовать и предлагать свои варианты на странице нашей программы на сайте nostalgia.tv.ru. Завершить этот, как мне кажется, познавательный и увлекательный час прямого эфира я, с вашего позволения и по совету, моей строгой, но справедливой космической мачехи, решил этим экстравагантным танго, в создании которого приняли участие непререкаемые артефакты советской эпохи. Поэт и диссидент Евгений Евтушенко и образец кристальной честности, народный артист и просто человек Иосиф Кобзон. А я с вами не прощаюсь и жду встречи в это же время ровно через неделю программе «Колба времени», темой которой станут идеалы советского народа. В нашей квартире коммуналь, деревянный и полуподваль, под плакатом о общий счетчик слез висел незримо в наших квартире коммунальной кухонька была исповеда и оркестром всех кастрюлек сводным и судом поистину народным плачь, плачь о квартире коммунальной, чтобы по бабке побивали, Слава позолочен, монет. Все-таки соседство в телефон, владевший коридором, все секреты мы орали вором, И не знали фразы церемонной. Это разговор не телефон, это стри-три чайника орчали, трех семейств, соединив печали. И не допускала ссоры грязной, армия колош с подкладкой, красной плач, плач по квартире колоной, будто бы по бабке побивали слава позолоченного детства, золотого все-таки соседства, если дома белого. Пела... Раллиум.